что от того, что вы думаете, суть дела не меняется. Спасибо, спасибо. вам. У а. меня, между прочим, меня наоборот, давление снизилось. Даже а. 110 давлений. А то у меня обычно 130-140. Давление снизилось? Давление... Да. Ладно, когда. Угу. Довольство такая идет у нас. Ага, вот как, угу. можете Девочка эмоциональная, угу. очень любит общаться, общается с природой. Каждый день, два часа в день гуляет. А дом Между вот. да. На кухне я, например, работаю, ну, готовлю что-то, и боль начинается. То есть я иду, полежал минут 15 на кровати, все проходит, я опять работаю. Сейчас уже лучше. Вчера я почувствовал, я вчера ходил два часа, не чувствовал боли. То есть, вы утром встаете, вас ничего не беспокоит, вы начинаете Нет. свой день, что-то да. делаете, я... и в процессе работы у вас начинаются Начинаюсь, проблемы да. в грудном отделе. Mm -hmm. В этот момент, что у вас в голове, скажите? А, кто знает? Я, знаю, не я задачу. Знаю, кто знает, А я вам да, задаю давайте. вопрос на засыпку, так называемый. Вы можете сейчас вспомнить, о чем вы думаете? Что преобладает в вашей голове в этот момент, когда вы моете посуду, готовите борщ? На участке, ну, участки, я, я, например, о сыне думаю, что вот у него работы нет, то и дело, вот он, понимаете. У меня вот мысли с ним, например, связаны. Ну, дочка, вот у меня я тоже за нее беспокоюсь. То есть вы э, все время переживаете о своих близких. Да, да, да. думаете, о себе. А вы не можете для себя определить тот факт, что от того, что вы думаете, суть дела не меняется. Сопротивляйтесь, сколько есть сил? Давайте немного. Ну, поехали. Поехали сопротивляйтесь. Нет, хорошо. Давайте еще. Левая рука, не прошла? Да. Сопротивляйтесь. Поехали. Сопротивляйтесь. Сопротивляйтесь. Нет, не ну, много. Ну, вот вы стойте сейчас и сделайте то же самое. Мне. То же самое. Давите на него Я не помогаю. Отпустите, отпустите, мой хороший. Левая ножка короче. Все, 2 сантиметра. Ладно. Расслабляемся. Все, косточки-то, мама, не горюй. Гиперкифос. Усилен кифоз в грудном отделе. Ротация таза вправо. Увел позвоночник, грудной отдел. Утянулся сюда вправо. И, и длинный выдох. И вдох и длинный выдох. Отпустили голову. Через нос вдох и длинный выдох. И в животе выдох. Вдох, выдох. выдох. Давай, давай, дорогая. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, и выдох. Вдох, и двинейный. Посмотри-ка, спинной мозг работает. 71 год. Столько смещений. То, что ноги подергивается это очень хорошая реакция означает что через спинной мозг информация передается на ног в основном люди к нам приходят в основном мы этого не видим. в основном ситуация гораздо хуже как вы себя чувствуете? выдох выдох Выдох. Выдох. О! Да, да, да, там как раз спал, отпустил да, да Да, да, да. Вдох, выдох. Да, да, да, да. Как ожог он чувствуется. Сейчас расслабили мышцы. Здесь вот прям видно. Вот он торчит. То есть вот этого быть не должно. То есть, Сейчас мы раздвинем их и посмотрим как раз какие он. Да, здесь жжется. Здесь еще, еще три штучки осталось. Позвонок, ну зато как он отошел mm -hmm. вот. просто сейчас посмотрим И здесь теперь, теперь видно каждый позвонок То есть они все разошлись вот. Между ними Отличное расстояние Расслабились все мышцы Здесь стали одни ребрышки Спазм полностью уходит вот. А не менее небольшое, да? Сейчас немножко Да, да, да, немножко может пальцы вот эти свести Не пугайтесь Как раз левая сторона у нас проблемная, поэтому левая нога и отекает у вас. Казалось бы, да? Причем здесь нога и крестец. Да. Вот напрямую взаимосвязаны. Длинный вдох. Вдох и длинный выдох. Делаем вдох и через рот выдыхаем и расслабляемся. Вдох и выдох, расслабись. Давай, давай, давай, давай, раздушимся, раздушимся. Давай. Дыши, дыши, дыши, дыши. Да, да, да. А все уже хорошо. Все. Отлично. прям вообще просто шикарно. Не идеально, но оставим как есть. Потому что тут уже деформация там идет. Кленовидные они идут уже позвонки. С нее достаточно сегодня. И выдох. Расслабляемся на выдохе. Был горб и нет горба. Вот. А то что смотрели мы как раз знают, да, то есть вот они были упирали позвонки сейчас ничего не упирает то есть вот так и должно быть мышцы расслаблены абсолютно все расслаблено здесь ребрышки все, все голову выпрямляйте ровно сидеть выпрямитесь как удобно вам здесь вот мы поставили полностью 4 5 здесь здесь пока еще жирок у нас спазм остался жировой а кости уже нет а, сейчас пройдет. не нет, а здесь, когда позвонки смещается назад, жирок всегда остается. Вот сами потрогайте просто. Сами себе потрогайте. Да. то, что была кость, торчала, сейчас просто жир. Да, видите? До, до кости даже не дотронишься, потому что кости кость внутри. Остался здесь у нас жир. Сейчас в течение двух-трех месяцев жир рассосется и постепенно наш горб уйдет. Ну, вот она, да, тяжело поднимается, то есть она не поднимается полностью. Она упирается здесь. Выдох. Выдох. Выдох. Еще, еще, еще, выдох, выдох, выдох. Сконструировали заново Все, что, все, что, все, расслабленное, да? Вот так должна, понятно, да? А теперь проверьте просто другую. Другую проверьте. Может, мы неправильно, что-то, может, не Понятно, да? Видите, это не идет. Понятно, какая работа идет. Выдох. Да. Выдох. Да. шея длинная какая стала. Как у гуся. Какую хотите. Лебедь, у лебедя. Да. Давайте вставать. Походим, походите, попробуйте ощущения своей. Сутульцы неохота. Плечи, смотри, как грудные, грудные мышцы, как назад. Была ну, вот... Немножко варный. Ну, потому что, что да, очень много чего перестроили. Я восхищен, тем, конечно. Да не не, не не не не А что вы извиняете? Никогда ни перед кем не извиняйтесь. Вы всем все доказали. Я хочу сказать, что дай бог, чтобы каждый так заботился о себе. Вот вы скажете, вы как часто сейчас начали, сколько лет вы уже ходите по лесу каждый день? Ой, я не все время, наверное. Как на этот стол я сейчас заберусь. Заберемся, заберемся сейчас. А так нормально все, хорошо. Отлично. Да. Здесь вот мы как раз сейчас снимаем отсеки от работы. Да? Электрофорезом. Да, то есть пропитанный копник это средство противовоспалительное и для работы суставом. И мы используем электрофорез для пропитки его уже в суставы. То есть там, где мы больше всего работали, там больше всего было проблем. И, соответственно, это обычный крестец, поясничный отдел. Вот сейчас комфортно вам? Тепло? Очень. Очень комфорт. расслабляется. Да. Да, расслабляйтесь. Здесь у нас коврик с подогревом идет. Расскажите, вот, вот вчера у нас был шестой день, была правка. И, и, и. Сидите, как хорошо. И, шея, шея. Стараюсь, шея, шея длинная. Все нормально. Мы, наверное, на маршрут не сядут. Нет, все хорошо. Ходите нормально, все это нормально. Все ага. все и, спали и, Хорошо. Нормально спала, да. Но я выпила синюху перед сном. Мы вам давали, да? Да. Мне максимально сколько ух. Вы чувствуете разницу? Да. Сопротивляйтесь. Пасается. Приятно это видеть. Вы видите разницу? Вы помните, как вчера проверяли? Я вчера вообще не могу. Я не могу побороть вас. Ну все, хорошо. Спасибо круто. вам, спасибо.